Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и сегодня я поделюсь с вами своей раскладкой, своей сенсой. Так как многие просят, поэтому присаживайтесь поудобнее. Кофеек, печенюшки и погнали смотреть, что там интересного и что там хорошего. А ты пока не забудь подписаться, прожать лайк и подписаться на все ссылочки, которые найдешь в данном видео. Итак, с чего начнем? Давайте я вам сразу покажу раскладку. Какая у меня раскладка. Но раскладка сразу предупреждаю наши 6 пальцев. Поэтому давайте смотрим. Это раскладка КБ, так как в России я не играю. Почему у меня данные кнопки находятся совсем рядом? Потому что мне удобно забирать. Вот эти кнопочки у меня совсем рядышком. Мне удобно так делать. Здесь у меня две кнопки вместе. В машину садиться и влазить у меня одно и то же. И вот эта э, на канатку кнопка, которая... Вот, она не появляется, когда ты подходишь к машине. Поэтому ее можно поставить вот так вместе. И у вас получается, вы можете выйти с машины и также можете подняться по канатке куда вам угодно, где есть канатка. Вот, поэтому данные кнопки у меня всегда вместе, так как они друг друга дополняют и не мешают, и как бы нормально. У меня все оружие стоит от бедра. Поэтому у меня стоит только одна кнопка стрельбы, как вы видите слева. И вторая кнопка у меня на прицел. Вот, это у меня работают два пальца стрельба и прицел. Левой руки. Вот. Далее справа у меня прыжок, подкат, ниндзя и отмена гранат. Так, сразу раскладка, я думаю, все понятно, все видно. Здесь у меня гранаты, перезарядка, здесь смена оружия, и здесь у меня мой рюкзачок. Вот, думаю, с раскладкой все понятно. Пользуйтесь, если кому-то будет удобно. Вот, но ну, это под 6 пальцев. Ну, в принципе, по 4 пальца не так уж и сложно сделать. Даже на телефоне я пользовался почти такой же раскладкой. Чуть-чуть просто ее поменял. Подредактировал, можно сказать. Так, с раскладкой мы разобрались. Давайте пойдем, что у меня стоит в базовых. Сразу покажу чтобы не было потом вопросов вот режим кб вот такие базовые настройки сразу покажу все Вот так у меня здесь все стоит. И давайте зайдем в звуки изображения. На низких графах сейчас сыграю, потому что, не знаю, на средних играл, решил попробовать на низких. А так в основном играю на средней графе. И число кадров в секунду обязательно максималка у меня стоит. И вот такой реалистичный прицел. Тени отключил, сглаживание тоже, кстати, можно отключить. Не знаю, поможет вам или нет. Но вот такие вот настройки шейдеры, шейдеры я обязательно загружаю так давайте перейдем чувствительность у нас режим кб вот такая у меня чувствительность все вот так у меня здесь а, и сделано э, с чувствительностью я иногда играю потому что иногда бывает такое что я использую на пальчике и поэтому чувствительность не всегда бывает хорошая я ее где-то Редактирую по чуть-чуть, где-то прибавляю, где-то уменьшаю. Поэтому с чувствительностью каждый должен подбирать под себя, как, какие у него э, пальчики влажные. Так, здесь мы посмотрели, давайте перейдем в э, режим КБ параметры. Э, оптику я все отключил, чтобы не засорять, чтобы не поднималась оптика. Ну, а перки оставил так, чтобы уже самому выбирать, какой чок где ставить. Вот, настройки техники у меня вот стоит раскладка Б. Покажу сейчас, где поставить все оружие на стрельбу от бедра. Вот, вы можете взять и вот здесь все оружие поставить от бедра. Нажимайте на решетку просто и ставите от бедра. Все, в принципе, здесь я уже все мы выяснили, все я вам показал. Вот, также многие спрашивают э, сборку на мой калаш и на М13 тоже сборку просили. Давайте я вам сейчас покажу сразу сборку на калаш. Вот такая сборочка у меня на калаш. Мне с ней очень комфортно, я играл с нее с телефона. Так как многие могут сказать, что ты играешь с айпада, тебе легче контролить. Данный калаш я особо и не контролил на телефоне даже. Как я ставил его в голову, он так и продолжал стрелять именно в голову. Давайте сразу покажу М13 сборочку. Потому что тоже просили. Вот такая сборочка у меня на М13. М13. Вот, пользуйтесь, если кому-то понадобится такая сборочка. Ну, именно вот такой сборкой M13 я тоже играл, когда она была метой. Да, и сейчас, в принципе, она неплохо сбивает На дальней дистанции тоже хорошо работает. Вот, пользуйтесь настройками, если кому-то что-то здесь понадобится с этой настройки, можете чекать, можете смотреть, можете для себя что-то выявить, можете себе что-то взять. Но, как я всегда вам советую, все сборки и все настройки – это индивидуальная тема. Поэтому делайте все под себя, делайте, как вам легче. Чтобы проверить свою сенсу и все остальное, вы можете проверять вот здесь, зайти в режим тренировки. Заходите в сетевую игру, выбирайте режим тренировки – Здесь проверяйте способность, боеспособность ваших ганов всех. Вот. И также проверяйте свою синсу сенсу и все остальное, потому что вы можете зайти в сетевую игру и вместо тренировки э, в базе взять просто тренировку против ботов. Вот Вы там сразу проверите и как работают ваши ваше оружие, вот что там можно подредактировать, также вы можете подредактировать свою сенсу и все остальное, и также можете подредактировать свои кнопки. Неважно, сколько у вас пальцев взаимодействоны, ваша раскладка должна быть максимально удобной для ваших пальцев. То есть в любом положении, в каком бы вы ни сидели, ни лежали, у вас пальцы должны доставать до всех кнопок. И вам было не втягивать, тянуть куда-то палец высоко или ниже. Вот. Вы не должны смотреть на свой экран, вы должны смотреть именно на противника. Вот. А так, если вам будет неудобно, вы будете искать кнопку. Но так всегда бывает поначалу, пока вы не привыкнете к своей раскладке. Поэтому пользуйтесь, не забывайте пожимать лайки, не забывайте оставлять ваши комментарии. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.